а также корейские народные песни. Я начинала также со зрительского зала и уже перешла на сцену. И я знаю, что многих, кто здесь сейчас присутствует в зале, это мотивирует. Также меня это мотивировало, и вот спустя много времени я здесь. Отметим, что конкурс корейской культуры K-Culture проходит ежегодно, с каждым годом вовлекая все больше студентов, школьников и просто людей, любящих корейскую культуру. Карина Саяхова, Илюзади Мухаметова, Фарид Захетуглы, Универньюс.